Здравствуйте! Меня зовут Евгения. Я очень рада видеть вас на моем сайте. Хочу рассказать вам о системе Автоматик. Я разработала ее всего несколько месяцев назад и делала изначально для своей мамы, потому что выход на пенсию дался ей очень тяжело, а я хотела снова вернуть ее в строй и дать возможность зарабатывать. У мамы все прекрасно получилось. Потом научила друзей, а теперь научу и вас. Но давайте перейдем к самой системе, и я расскажу, как она работает. Есть категории людей, которым постоянно нужны клиенты. Это бизнесмены и фрилансеры. Например, фотографы, дизайнеры, аниматоры. Еще куча профессий. И поиск клиентов у них выглядит вот так. Это неудобно. Занимает очень много времени и не всегда дает хороший результат. Вы займетесь тем, что будете давать им готовых клиентов, которые ищут именно их услугу или товар. Притом вам не нужно будет заниматься рекламой и не нужно будет вкладывать в это деньги. Поиск клиентов происходит через сервис. Делается это в автоматическом режиме. Дальше вы помогаете им найти друг друга. Как я это называю, создаете мост. Этот момент тоже автоматизирован, но если хотите, то можно делать это вручную. Тут вы образовании. За создание такого моста вы получаете деньги, но это не единоразовая выплата, получать их вы будете регулярно. Это заключительный этап, и дальше вы просто повторяете те же действия. Конечно же, такой мост не один, и чем больше вы их создадите, тем больше денег вы будете получать. Это даст вам постоянно растущий доход в пассивном режиме. Я записала видео уроки, в которых буквально разжевала весь процесс настройки и дальнейшей работы. Кому-то уроки могут показаться чересчур подробными, но я рассчитывала на то, чтобы поняли пенсионеры. Сейчас они как никогда нуждаются в поддержке. А вам я желаю успехов во всем. И надеюсь, что мы увидимся на обучении. Спасибо, что посмотрели мой ролик.